Друзья, встречайте мой новый авторский курс «Холтер Бра на каркасах и без плюс трусики Бразилиана» со скидкой 40%. Акция действует до 30 апреля. Все подробности в описании под этим видео. Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». Сегодня мы с вами смоделируем лифт для Простейшего купальника Значит, у меня такая ситуация Я приехала на съемки, в этом городе живет моя подруга И ей срочно понадобился купальник вот, вот, Оля, не могу найти то, что мне нужно Знаю, что хочу, пожалуйста, сшей мне вот быстренько Ну что, выполняю ее просьбу Есть у меня вечер свободный И вот так вот под камеру я вам сейчас покажу, что я буду моделировать Это очень просто Эскиз у меня вот такой, какой есть Мы с ней нарисовали Смотрите, он похож немножечко как бы на бандо Но будет с бретелью и сзади тоже будет либо завязки, мы еще не решили, либо это будет застежка. По виду, по виду значит, это будет чашка, у нее небольшой размер груди, двоечка, что-то между двоечкой и троечкой. И посередине будет перемычка. То есть она хочет, чтобы здесь была перемычка посередине, а грудь немножечко подчеркивался, вот этот объем груди подчеркивался сборками центральными. Ну и, собственно, вот и все. Трусики какие-нибудь дежурные тоже мы сошьем на завязках. Смотрите, можно сделать как? Прямой. Лоскуток, да, прямоугольник вырезали, пришили сюда какие-то бретельки вот по боковым швам, например. Вот здесь вот перемычку сделали, и получилась у нас сборка, и вот тут вот эта видимость. Но все равно это не очень аккуратно, это не тот вид, который мне нужен. Поэтому мы с вами рассмотрим как... Быстренько сделать такую выкройку на базовой основе. У меня есть базовая основа плечевая по системе 10 мерок. Вот она рабочая, под, подмятая в каких-то местах. Видите, здесь и рукав и спинка. Мне нужна только полочка. Имеется нагрудная выточка, подгрудная выточка, середина передней детали. Я сняла мерки со своей заказчицы: э, какие можно сделать радиус груди то есть от соска вниз до основания груди вот сюда под грудь. И этим радиусом из центра груди отрисовать круг. Но все равно у нас немножечко строение груди, оно не круглое, это не шар. И получается, что, например, вот этот вот нижний радиус от центра груди вниз, он может отличаться от бокового радиуса от центрального радиуса то есть грудь она у нас может быть грушевидная может быть круглая какая-то овальная разное строение имеет поэтому можно подстраховаться если у нас какой-то более анатомичный купальник снять несколько мерок радиус нижний радиус боковой верхний но верхний это вот уровень декольте который мы с ним измерили то есть высота декольте до каких пор ей хочется ну, закрыть свою грудь или там открыть на, на наоборот да то есть вот эти мерки можно снять я сняла один радиус нижний от центра груди вниз, он у нее а, совпадает с радиусом вот этим центральным, у нее грудь достаточно круглая, и отдельно сняла мерку высота декольте. И все, вот обозначаю такой прямоугольник. И просто на базовой основе вот так вот отрисовываю к середине передней детали. Ну, вот так вот покажу. Основание под грудью, к боковому шву ухожу. Вот эту часть, смотрите, по нижней горизонтали, это горизонтали основания груди, от середины передней детали до бокового шва. Вот боковой шов. Я эту горизонталь делю зрительно на три части. Вот, раз, два. И крайнюю треть, которая ближе к боковому шву, вот из этой точки я вверх поднимаю перпендикуляр. Мне не нужно уходить в боковой шов. Вот сюда будет пришиваться уже часть бретели. Именно сюда будет вставляться каркас боковой. Для чего мы вставляем в купальник каркасы? Если грудь не очень большая, в принципе, его можно не вставлять. Может быть, кому-то неудобно, жестко. Но когда вставляешь пластиковый боковой каркас, все-таки поезд лучше держится, не перекручивается. Вот этот лиф имеет форму. Нет такого, что какая-то тряпочка на теле. Все равно каркас он дает вот это вот ребро жесткости, которое нам нужно. Теперь смотрите. От этой вертикали вправо по верхней горизонтали ну, один, Полтора сантиметра. И снизу то же самое. Один полтора сантиметра для чего? Для того, чтобы вывести вот такой вот анатомичный немножечко. Так вот, здесь к серединке мы оставляем. Можно просто вот сразу лекалом, но я вам показываю вот эти цифры, это ориентир. На что вы должны ориентироваться, какую величину брать. Потому что потом возникают вопросы. Вот так вот. Чуть-чуть скруглили, сделали анатомию, как я говорю. Это вот у нас убирается уже. А дальше легко и просто. Смотрите, что мы делаем. Мы переводим на кальку, вот сейчас вот этот участок, и смоделируем чашечку. Подписываем, что это середина переда, чтобы понятно было, да, вверх, вниз, бок. И теперь просто разрезаем выточки и закрываем их, и переводим раствор в середину, вот сюда. Отрисовываем перпендикуляр с центра груди к середине переда. Вот так вот. По этому перпендикуляру разрезаем до центра груди. Нижнюю выточку ну, просто закрываем. Можно разрезать, склеить. Давайте я закрою. То есть мы раздвигаем центральную выточку закрываем верхнюю выточку все здесь у нас получилась раздвижка сразу отрезаем посередине передней детали И вот получается чашечка, которая нам нужна. Осталось только свести верхнее сопряжение. Перерисовываю. Можно сделать по прямой. Но мне нравится чуть-чуть вогнутое. Вот видите, вот этот пробел оставляем. Там уже смотрите по высоте декольте, как вы хотите, по нижней линии, либо по верхней. Но логично, что раз у нас была обозначена вот эта базисная сетка вот по вот этим крайним точкам, а внизу получился провал, поэтому мы ориентируемся на крайние вот эти точки, чтобы не было ниже, чем мы запланировали, и делаем чуть-чуть вогнуто. Чуть-чуть. Снизу мы оставляем либо тоже по прямой, либо капельку. Выгинаем эту линию. Но мне нравится все такое вот вогнутое. Но на теле сидит лучше потом на фигуре. Все. И середина. Мы обозначаем, что то середина. Вот эта часть. Это сборка, на которую мы должны собрать. И вот смотрите, вот здесь мы плавненько, плавненько, без каких-то слишком выпуклостей. Но чуть-чуть плавно сводим эту серединку. И в дальнейшем, когда мы раскроим и перейдем к пошиву этого купальника, ну я тут дольше объясняю, на самом деле это все делается вот на раз-два-три минуты, то вот здесь будет сборка. Мы на нужную величину сборки собираем чашку. Вот смотрите, как получается. Просто я сейчас сшить не буду на камеру, мы же моделируем. Вот получается вот такая сборочка. Видите, объем появляется. Вот здесь у нас эта часть пришьется к поясу. Это могут быть завязки, которые уходят вот на минимум да, вот от этой ширины. Вставляется здесь боковой каркас. И сюда, вот в центральную часть, можно уже будет делать перемычку. И сборочку нужно сделать еще побольше, чтобы здесь было покороче. То есть вся эта часть уйдет. И вот все эти выточки, которые у нас были, верхняя и нижняя, которые нужно на объем этой груди, они у нас получаются по центру. Создается вот такая красивая драпировка, и купальник будет смотреться интересно. Делаем перемычку либо из ткани купальника из бифлекса, либо это может быть украшено какой то там ну, полукольцо с Сейчас очень много материалов, фурнитуры, которые ну, помогают нам скрасить и украсить любой вид одежды. Все, вот такое простое моделирование чашки. Не прямоугольник, пережатый, да, какой-то там перемочечкой, а с учетом выточек. То есть мы построили, смоделировали на основе базовой вот, я, я делаю это по 10 меркам. То есть все, что у вас есть, используйте. Все, если остались вопросы, пишите в комментариях. Я думаю, что мы этот купальник сошьем, я покажу, как он получится, сделаем к нему трусики. Пошив будет, но чуть позже. С вами была Ольга Диченко, канал Ближе к телу. Подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте свои вопросы. И подписывайтесь на мою группу в Телеграм, там тоже очень весело, живо и информативно.